Елена Усачева, город Екатеринбург. При использовании Виафтана первого прошел насморк за два дня при закапывании в нос. Это первый результат. Второй результат. У моего мужа была операция шунтирования 8 лет тому назад. Сейчас мы Берем виргоны 10-17, 121. Самочувствие нормализовалось, давление нормализовалось. Человек ходит на работу в полном здравии. От повторной операции мы отказались.